Привет. А с вами иногда такое бывает, что вы совершаете покупку под влиянием эмоций и через время понимаете, что вам вот эта вещь она в принципе не нужна и вы впустую потратили деньги. Со мной не часто, но такое все-таки бывает. И как же сложно потом признаться себе, что ты совершил ошибку и просто поддался эмоциям. Приходит такое чувство дискомфорта, сожаления. И вот с этим некомфортным состоянием мы начинаем бороться, мы начинаем оправдывать свой выбор, рационализировать покупку. И вот о таком способе, желании оправдать свой поступок мы и поговорим в этом видео. Рационализация после покупки – это вид когнитивного искажения, который выражается в том, что покупатель после того, как купил дорогой товар либо услугу, будет искать рациональные обоснования, рациональные аргументы, почему этот выбор был правильный и покупка стоила своих денег. Для чего он это делает? Для того, чтобы себя оправдать, иначе в противном случае ему придется признать, что он совершил ошибку, его покупка была спонтанной и он поддался эмоциям. Эффект рационализации покупки будет работать в случае, если, например, человек купил дорогую, но явно ненужную вещь, то есть, например, взял кредит, потратил все деньги и купил что-то дорогое, но явно не нужно. и в этом случае он будет искать аргументы и рациональное обоснование. Точно так же этот эффект рационализации покупки будет работать и в том случае, когда нужно купить какой-то дорогой продукт, но человек не подумал, не тщательно не сфилил все возможные варианты, не проанализировал и сделал неправильный выбор из предложенных ему вариантов. Вследствие этого он переплатил. Точно так же и в этом случае он будет искать рациональное обоснование, почему его выбор был правильный. Вообще дорогие продукты, они очень часто связаны, покупка дорогих продуктов, она часто связана с долгим процессом выбора, где нужно сравнивать варианты, выбирать, то есть для этого нужно прилагать усилия, на это нужно время, они все, к сожалению, к этому готовы. Процессы выбора и сравнения альтернатив имеют свои нюансы. Ну, несколько таких абстрактных примеров. Допустим, человек купил какой-то дорогой продукт и через некоторое время, пусть будет через две недели, увидел этот продукт с хорошей скидкой. И тут возможно два варианта. Первый, допустим, это было перед сезоном распродаж, перед черной пятницей, либо перед Новым Годом. В этом случае ну, можно было догадаться, что вот скоро будут скидки, логичнее подождать, может быть этот продукт будет со скидкой. Но человек в этом случае будет искать оправдание, почему он не мог ждать, почему ему этот продукт нужен был раньше на две недели. Его выбор абсолютно правильный. Второй вариант. Мы в принципе не можем знать, когда и какие скидки будут. Поэтому, если вот такого явного намека на сезон распродаж, как в первом примере не было, то в принципе в этом случае выбор абсолютно правильный. Но это ничего не меняет. Человек все равно может столкнуться с чувством сожаления, дискомфорта, и он будет с ним бороться. Бороться с помощью того, что он будет оправдывать свой выбор. И искать аргументы, что вот все равно все правильно, все равно вот что хорошо, что так получилось. Потому что, может быть, этот товар со скидкой, потому что он бракованный, и я покупал, например, в хорошем, известном магазине, а вот это непонятно что. Нет, лучше не рисковать, лучше переплатить, но быть уверенным, что тебе не продадут подделку. Вот как-то так он будет себя успокаивать. В каждом конкретном случае будут свои какие-то нюансы, но в целом эффект рационализации покупки работает одинаково. Человек будет искать оправдание и рационализировать свой выбор. Объясняется это просто. Человек готов на все, что угодно, лишь бы избежать вот это чувство сожаления, избежать дискомфорта и когнитивного диссонанса, который может возникнуть эффектом рационализации покупки активно пользуется маркетинг. Например, иногда бывают такие смелые обещания, что мы вам вернем деньги, если вас, например, продукт чем-то не устроит. На самом деле не очень большой процент людей пользуются всеми возможностями возврата денег. Ну, один вариант, когда это предусмотрено законом защита прав потребителей, нам, например, доставили явно бракованный товар, и тогда мы его возвращаем. Это один вариант. Но когда вот это что-то более тонкое, к примеру, мы купили украшение, либо статусный аксессуар, и вот в этом случае претензий к продукту нет, деньги уже потрачены, вот в этом случае человек все равно будет искать аргументы, почему ему этот продукт нужен. И тут есть еще одна интересная особенность, что когда товар или Продукт, он переходит в нашу собственность, он становится для нас более ценным. В поведенческой психологии этот продукт сносит название «эффект обладания», который заключается в том, что когда продукт уже принадлежит нам, то есть он уже наш, он становится для нас более ценным. Еще интересно посмотреть на рынок тренингов и курсов, которых сейчас очень много, вот там компании иногда очень смело обещают, что если тренинг не оправдает ваших ожиданий, мы готовы вернуть вам деньги и на самом деле очень небольшой процент людей реально пользуются этой возможностью и пытаются получить возврат. Насколько реально получить эти деньги назад, это уже другой вопрос, но очень небольшой процент людей пытается действительно получить свои деньги назад то есть человек после прохождения курса будет искать кучу аргументов куча обоснований почему этот курс был полезен почему ему действительно там нужно было учиться и так далее некоторые пользователи они пишут даже отзывы вот, что все было хорошо крутой контент все было очень классно то есть это еще один такой вот способ публично доказать самому себе что выбор был действительно правильный и я не зря потратил свои деньги на рынке есть компании, их немного, но они есть, у которых простроен не только процесс продажи хорошо, но и вот продажные коммуникации. То есть вот они, завершилась покупка, они написали письмо, поблагодарили за покупку, проинформировали о том, что вот мы всегда рады вас видеть, для вас действуют скидки и так далее. Вот такие вот коммуникации, особенно которые идут после совершения покупки, они помогают иногда покупателю находить аргументы, почему, его выбор был правильный то есть он может цепляться например за то что вот раз эта компания так работает раз проявляет такую заботу внимание то это надежная компания лучше работать с надежным продавцом а вдруг наступит гарантийный случай и так далее еще есть один такой момент, что получение удовольствия от покупки, это тоже иногда может быть не совсем рациональным, но аргументом, то есть покупатель тоже может за это зацепиться и объяснить себе, почему его выбор был правильный. Если немножко резюмировать, то можно сделать вывод, что маркетинг, он всегда будет использовать какие-то вот такие фишки, типа эффекта рационализации покупки. С другой стороны, задача потребителя, она состоит в том, чтобы быть осознанным, более тщательно подходить к процессу выбора дорогих продуктов, помнить о своих правах, помнить о том, что у него есть право возврата продукта назад и так далее. То есть это такая двухсторонняя игра, То есть где маркетинг будет стараться продать, а потребителю нужно покупать только то, что ему действительно нужно. Поделитесь в комментариях, отслеживали ли вы когда-нибудь у себя вот этот эффект рационализации покупки, когда вы пытаетесь оправдать свой выбор. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал Просто про маркетинг. и до встречи в новых видео. Пока!